Всем привет, меня зовут Горялов Сергей, я являюсь сотрудником компании Equip Group. Сегодня поговорим о гриле саламандра Huracan. Данные гриле относятся к бесконтактному типу нагревателей, так как нагревательный элемент у них находится в верхней части. Грили Salamandra бывают трех типов – газовые, электрические и инфракрасные. Они отличаются друг от друга типом нагревательных элементов. Первый тип – электрические, самые востребованные, так как позволяют работать с любым типом продуктов. Но у них есть минус – высокое потребление электроэнергии. Второе – газовые модели. В основном используются для уличной торговли. На них можно без труда загреть кусочки пиццы, хот-доги, булочки. Третий тип. Инфракрасные грили. Они быстрее всего нагревают продукт и при этом не нагревают воздух. Форма гриля может быть прямоугольной или квадратной. Гриль может быть с подвижным или неподвижным нагревательным элементом. В первом случае температуру можно регулировать, поднимая или опуская нагревательный элемент вверх или вниз. В неподвижном гриле решетку с продуктами можно размещать на разном расстоянии от нагревательного элемента. В линейке huracan представлены электрические грили с подвижным нагревательным элементом и неподвижным. Рабочая температура грили Huracan от 50 до 300 градусов. Все модели изготовлены из ржавеющей стали и дополнены поддоном для сбора жира. Гриль с фиксированным нагревательным элементом представлены в линейке Huracan такими моделями, как SLE 570 и SLE 580. Гриль с фиксированной верхней частью представляет у себя закрытую с трех сторон конструкцию, в которую входят три либо четыре направляющих и специальные решетки. Высоту решетки можно регулировать. Эти два гриля различаются габаритными размерами и мощностью устройства. Грили Huracan. SLA 450 и 600 представляют собой модели с подвижным верхним нагревательным элементом. Высота верхней части регулируется до 140 мм. Грили отличаются друг от друга потребляемой мощностью, габаритами и весом.